Uh -uh -uh -uh -uh -uh. Давай вот так, 8-20. А Я. ты вот этими беленькими разделяешь типа месяца? Я, да, недели разбил и месяца. А, <связываю> так, воспринимать попроще, так понятно, знаешь. На неделю, грубо говоря, бюджет сразу прикинули, поменяли. <связываю> <связываю> да, взял до, до конца августа. Вот. Расписал расходы. Нормально, человек 350. Угу. Так, а доходов? У тебя что, 41 тысяча только придет. Пока, да. Да, на ну, <coughs> сделке. А? Ну, заходи в контракты. Вот. У нас э, за вот эту мы сейчас э, выбиваем. Это дохляк. Э, вот это хотим закончить. Но у нас, видишь, там всего 2000 висит. Вот, за вот этот счет будем выставлять по-любому, хоть какой-то. То есть, может быть, через неделю пройдет. Вот этот, кстати, закрыть можно. этот у тебя получается. Так, малый овер, как переводится? Мани должны. Сколько нам должны? А мани вот, ну, типа, мы должны потратить. Да, ну, мы потратили все, короче, у нас по нулям. Подожди, а что у А, нет. Вот эти две колонки, они путают. А, потому правда. что это факты, а это бюджеты были. Мы, короче, добавили их. Я вчера сидел, позавчера тоже путался из-за них. Может, ну, есть, и... Но мы, получается, потратили больше, чем мы запланировали. Да, почему 16 так? 16 вышло 27 процентов вместо... Нет, ну, нет, 123 ты потратил по факту, а, а хотел потратить 102. Нет, нет куда? Выше чуть-чуть. Нет, чуть-чуть повыше. 41 строка. Нет, почему 45? Нет, это еще не законченный проект. Нет, а почему ты потратил 123 тысячи? А, Окей. Okay. А, короче, там порядка, наверное, 20 тысяч. Это как-то, те... как, как это описать-то? А... Короче, там с других работ записаны туда некоторые материалы. Mm -hmm. а, как-то. Mm -hmm. Короче, мы разбирались. У нас у нас. Я не помню, 90 или 95 тысяч туда записано. Но проблема, что те, которые работы, куда мы записывали туда, они уже закрыты. И сейчас вернуться туда разбить, это гораздо хуже будет, чем, короче, на этой одной работе в минус уйти. Но ты туда больше ничего не будешь тратить, получается, и тебе 80 тысяч должны? Ну да. Ну, я не, я там еще буду тратить. Короче, там, там будет... Короче, там вся работа, скорее всего, выйдет в ноль. Ну, короче, 100, 142. там и будет расход при, примерно. Но, короче, это, скажем так, умышленное действие. Я понял, То есть мы добавили. должны бы считать тридцатку да. заработать, но мы эту тридцатку раскинули на другие проекты, потому что… Ну, условно, тебе нужно еще двадцать тысяч добить, а тебе должны 83. три. Да-да, ну, как-то как не очень. Но, ну, не, ну как бы 60 плюсом будет, но, блин, если мы сейчас сделаем здесь... Сколько тебе еще по этому объекту надо потратить? А... Ну, где-то двадцатку. Ну, пиши тогда 123 883. Где, здесь? Да, 143. 883. Все, видишь, ты должен 20 еще? А, окей, для этого. Я, я понял, кстати. Да, я сразу понял. Пока проходим Сразу запишу, на какие эти счета Блин, короче, я здесь три дня. Жестко базарил с этими с, э, поставщиками. Короче, <сínt> <сínt> в итоге уломал их, чтобы они мне еще 130 тысяч дали. Короче. Я говорю, вы понимаете? А? Силу переговоров почувствовал. Да блин, жесть. Я понимаю, что у них выхода нет. И как бы и у меня нет. <И вы, короче>, ну, я пришлось наобещать всех благ. Но их придется выполнять. То есть не то, что там. Потому что эти ребята, они прикроют эту лавочку быстренько. Останемся потом вообще без материала. Я понял. То есть ты вот этой штукой уменьшил, короче, только что на 20 тысяч. Че, уменьшил? Баланс. А почему? <laughs> ну до этого тебе типа не надо было на объект тратить. А сейчас я зафиксировал, что надо потратить. Для тебя как это, знаешь, мы эту э, тему как бы обсуждая, да, да, обсуждая постоянно и для тебя, ну как бы по видосу было видно, что для тебя это всегда такая неожиданность. Ну, мягко говоря, потому что я как только чувствую, вижу какую-то прибыль, так мне печаль, что там не прибыль ни хрена. Ну да, а почему так получилось, что ты эти объекты туда закинул? Просто они старые были или что? Или это тема вот с рекламацией, которая твоя? Да, и она тоже. Она еще может прилетит отдельно. Там еще не полностью закончились этой рекламации. Вот. А это, а что у вас? Как там меры? Все сняли? У вас вы работаете как в обычном режиме? Ну да, с масками, с этими, с перчатками. То есть клиенты все нормально тоже ужили, да? Там, все настроены. Видишь, вот допустим у нас вот вот здесь вот деньги, которые будут потрачены, видишь? Но здесь вот не потратили 8000 и мы их не будем тратить объект закрыт я, я почему этого понять не могу вот смотри у нас здесь допустим вот это типа должно быть потрачено 200 долларов мы не будем их тратить а Все объекты закрыты которые по ним не считается затрат то есть вот то что у тебя в Ну, но идет. А они должны быть может быть из-за того что как раз Yeah, уже не... У меня ощущение, что мы их могли вписать вот, -вот сюда, вот в эти с... какие перерасход вот этот наш 100, 120 где он тут? Вот эти 123, мне кажется, тогда это, наверное, он и есть перерасход. Мы их туда не вписывали. Ну да, ладно, я, короче, буду проверять еще раз. Ну, смотри, у тебя, вот где у тебя. Сколько тебе должны и сколько ты должен? не участвуют в этом балансе. То есть если ты сделку закрываешь, все, без разницы, что тебе должны, что ты должен, они не участвуют. Берется только факт. Нет, берется открытые сделки. У сделки, которые у тебя дата закрытия еще не стоит. Не, я к тому, что мы из-за того, что те закрыты, мы могли расходы сюда записывать. Вот в чем. Потому что сли как бы слишком большой разгон по цене, понимаешь? Ну, да. а, а, Проверяйте сделку просто, да все. А? Ну, надо проверить эту сделку. Да. А, все, я уже половину вспомнил. Мы вот этому чуваку почти 9 тысяч переплатили. Нечаянно. За крышу. Ну, это один из... Не да. Нет. Это й год, да, ты смотришь, то, что там был бардак? Ну, это начало, это как раз та работа, как раз э, шла, скажем так. Она началась и шла. Не, но я имею в виду, сейчас с учетом уже такой штуки не повторится. Ну, проблема, что видишь, у нас там какой баланс. Это, это плохо, что такое. Вот она видишь, 20. -е. Вот это, вот это. Вот они, один и тот же установщик. Вот, мы ему заплатили 18. Должны были заплатить, кажется, там 10, что такое. Он, типа, не в курсах, да? А? Он не в курсах, типа, что мы заплатили в два раза больше. Ну да, Я в, в, у меня поэтому и ломка. Он сейчас нам мелкую работу сделал, мы ему должны полторы тысячи. У меня ломка ему дать еще одну работу и потом сказать братан, у нас вот такая ситуация. Нет, так ну, потому... сразу. То есть не, договорись будет... сразу. Ну скажи, что вот мы тебе же переплатили за этот заказ. И, и что? Он, так он не будет больше брать работу. Что он -то настолько ненадежный? но я не знаю на 9 тысяч никто не хочет попадать не ну, платили как... а теперь же ему нужно их вернуть ты же понимаешь это как кредитка отдавать то свои я не думаю что он захочет там ну короче надо разговаривать я не знаю а, конечно это, ну прям ну начни с ним разговаривать что ты паришься а? что ну, вот такая такая тема мне сейчас вроде тебе полторы тысячи отдавать я тебе переплатил там сколько дней. Ну. Ну подбесит, типа взаиморасчет с ним сделает, скажи, ну вот, я тебе отдавал же эти деньги, ты же брал. Что думаешь, он ненадежный парень? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну я не знаю, но я не знаю, как люди в этих ситуациях чаще всего поступают. Но обычно, когда тебе кто-то должен 10 тысяч, он не очень горит желанием тебе отдавать. Особенно, если как бы ты со своей стороны переплатил его, не то чтобы он у тебя. Mm -hmm. Не, ну mm. понятное дело. Ну, как бы, ну, блин, ну, ему дал больше. Звонился, сказал, бабу, Сейчас, одну секунду. Оля залезла сюда, она теперь начинает колдовать тут. Сейчас. Ты можешь, что ли, делать эти временные фильтры же? Я тебе показывал а, -а, а, я уже не помню. А вот у тебя есть, у тебя там рядом с oh. фильтр... Да, вот. И самое первое. Да? Вот, и сейчас ты можешь фильтровать, как хочешь. Где? У меня пропали галочки. Выдели все и ну нажми на фильтрацию. Или на фильтр сейчас нажму. Сейчас, я нажал Думает. Mm. Или не думает. А что, выбирать какой-то уже? Нет, по-моему, самый первый тебе нужен. Да. Но он просто добавляет вот здесь вот фильтр один, фильтр 2, фильтр. Ну вот здесь сейчас ты тыкнул на первое. что Вот, Видишь, все. вот фильтр 3. Все-все-все-все, вот. Ты сейчас можешь его а, Что там у нас, 26. Да, я, кстати, да, мы когда пересматривали эти цифры, я врубиться не мог. Что-то сюда здесь очень большие расходы получились. Ну, ты поговори с этим чуваком, да и все. В открытую с ним сыграть, что с ним работать, дальше не работать. Ну, как ты думаешь, если я бы переплатил кому-то бабки, как бы я поступил? Ну, как минимум надо поговорить, я это понимаю. Я бы сразу ему набрал, сразу бы сказал, давай на расчеты, давай это, давай это. Я тебе вот переводил, вот смотри, здесь, здесь, здесь, вот у нас работа какая-то. Все. Напиши, ну, как бы, набери его, что ты паришься. Жими еще. 10, отдавать, я тебе скажи, их не отдам. Ну, как бы, ну, ты мне еще должен. Ну, как бы, там же не. Ну, не 10, а меньше. То есть он 10 должен был получить, а получил 18. То есть, где-то там 750-то. Не, ну у нас. Это, он, он примерно десятку. Там там получилось так, что. Э, ну, короче, вы переплатили там, я не помню, 9-9 10, и там что-то такое, короче. Ну, ну сегодня... мы все вместе посчитали. Мы посчитали все проекты, короче, которые он для нас делал, и получилось. Ну, все, ну... так, скажи ему, вот ты нам проект эти делал, мы сейчас посчитали, там, ну все, начинали, начинаем полную приборку. Скажи, а что ты нам не говорил, что мы тебе больше заплатили на десятку? Что за фигня? Ну, то есть, как бы, ты что нас ну, не помог, нам? Ну? Ну, как бы скажи, ну, чтобы партнер, что за хрень, типа. Угу. Все, скажи, давай, вот мы эти полторы сейчас тебе не сделаем, тебе какую-то новую работу надо давать. Вот. И мы будем как-то вычитать, там, я не знаю, будем договариваться, сколько там. Либо все, либо половину, либо 70%. Ну, как-то так. У нас вот здесь еще, кажется, перерасход какой-то, да. Это, получается, все объекты, которые тянутся, которые мы с тобой не вели, да? Ну, которые были в, ну, в моменте в ну, работе. Ну да, старые, да, да, мы еще. Ну Дай бог у всех закрыть, чтобы они уже ушли в прошлое, а новые вести как бы через бутон. Подожди, а ну как бы этому ты напишешь полторы тысячи там, ну как бы это, тебя не спасут? Ты говорила, 88 тебе должно отдать? Ну да. А когда тебе должно отдать? Ну, когда мы же не закончили его еще. Так, с этим правильно. Понял, ладно. Окей, okay, все это разобрались. Че, сверишься с этим чуваком? Ну да. что делать? Как бы, ну, сразу, если что-то там неправильно отправились, как, ну сразу, как бы, так вы его сразу набирали и все что-то. Ну no. да, хреновенько, конечно. Так, ну короче, давай, мы эту закрываем, 17. Мы ее закрываем июнем. 6. Я, короче, все работы эти, которые мы сейчас закроем, мы закроем июнем. Я, короче, назад уже отходить не буду. Ну я к тому, что смысла нет. То есть мы, если потерю, запишем, какая разница? Пусть эти два месяца будут в минус, а потом те пойдут по факту закрыты. На экран мы будем общий смотреть и так, да, и все. Не, ну я имею в виду, да, но я имею в виду, проще закрывать по факту закрытия, чем гадать, как бы, его в принципе можно на май списать, потому что он, да, потому что он на май. Так, ну да, вот видишь, у нас дата даже стоит, ну нам вот так его и оплатили, короче. Черт, черка назад. Бера информация копировать строки. Так, закрыли. Так, а это мы теперь убираем. Проджит Дью Дейт. Да, да, да. А, подожди, убираем, он ничего у нас не собьет? Ну, вот. я вот, я про это и думаю. Ну, типа, так, планирую, планирую. Там, он столько-то, а столько-то. Ты сюда вообще заходишь вот здесь? Да, да, кстати, я посмотрел, конечно, я, я при, прифигел от цифр. Много чего тут, подожди, вот, получается, Апрель? А что мы апрелем закрыли, не понял. План по закрытым сделкам. Так, это вот эти, это открытые. Да, получается. Так. Нет, план это... по закрытым сделкам это с даты планирования. Вот как бы ты планировал, но ну, планируешь дату закрытия такого-то, а закрыл такого-то. Ну, то есть вот у тебя не совпадение, например. Так что дату планируемого закрытия, ну, не убирай. Mm -hmm. Так, Окей, а что-нибудь еще докрыл? Ну-ка, открыли спорт, у тебя же там вот повторить. Ну, подожди, подожди, здесь изменилось, а это-то не изменилось до сих пор. Дальше, ну, в четвертом месяце ты планируешь что-то там закрыть? А, это вот он, бля. Ну да, вот 144 и 97. 57 тысяч тебе. А ты не разобрался с этим чуваком, чтобы ну, поставщики как бы с тебя списали? Я еще не обговорил еще раз эту тему. Мне надо с ним созвониться будет на… Но... А то они тебе 130 тысяч добавили? Кто добавили 130 тысяч? Ты говоришь, поставщики еще на 130 тысяч рублей? Не-не-не, они другие. Которые вот эти на 250, которые, no. они мне еще на, на 130. А за клиентом у тебя получается с вот этим SRS? Да, да, со вторым. Да. Ну, то есть, если они э, сколько там 50 снимут, то ты им останешься должен 70 тысяч всего. Ну да. Так, это закрыто. Сейчас я сдвину туда. Так, э, дальше что у нас Джерард, саммит, саммит, это короче ничего тут не сделаем. А большой когда ты закроешь? Ну, блин, да где-то в августе, а не раньше. Э, они вообще так тупые. А или какой? Вот этот лихай 46. Ага. Ну вот должны закончить сейчас. Э, две недели, но у нас оплата будет в конце июля за него. То есть Но, мы сейчас... Затрат а? 10 тысяч всего будет? А, Приходит 269. Не... Не... Ой, навряд ли. Это навряд ли. Ой, глядь, а что ж такое? У нас там расходов еще ожидается... Подожди. Типа тебе, ну, сейчас пока как будто тебе 655 отдали, ты 648 потратил. Стало затрат, как будто 9600. А должны тебе 169, правильно или нет? Ну, то, что должно прийти правильно, да? Ну, а да, то да, да. То, что должно прийти правильно, то, что вот мы потратим здесь, кажется, неправильно. Ну, не кажется. То есть я знаю точно, мы еще закупаем материала сейчас. Насколько? Ну, наверное, тысяч на 20 точно. но ну, десять, сейчас скажу, десять-пятнадцать-двадцать 25. порядка 25 тысяч точно. Сотрудников еще что-то. Да, да, там еще и рабочим полетит. Сейчас скажу. Еще, наверное, 1015. Короче, еще, наверное, 1060, мы тут легко. Вообще. Короче, ему 60, если 25 плюс 15, 40. Не, потому что, ну, это я. 15, это за один тип материалов, Там у нас три вида материалов там. Нам еще считай. Ну, да, пиши то, что. Вот где 658, пиши. 708, ну, как бы, 708 сделай. Не, не все удаляю, а вот 658, замени на 7, 708. Давай я даже 718 сделаю. Вот так. Планировать будем по это, а дальше будет... Ну да, как раз вот 69 получилось. Коль. Николай. Не говори, не говори. Я знаю, не говори. Я на дашборд не иду. Подпоедишь? Ну, Николай, зачем это так? Ну, видишь, как? Вот это хуйня полная, да, честно говоря. Кстати, подожди, кеш Что ты делать? Ну, я посмотрю, куда она записала этот. 24-е. Вчерашний этот. Шагский есть. Блин, ну, какая это нахуй? Да так. Где он есть? Сейчас... Сейчас. Сейчас. Хм, встал, а, еще пока нет. Ладно. Ну окей, ладно. ладно. продолжим пока. Да, не радуешь ты меня, Николай, не радуешь. Ну, говорят, это меня за факты как бы... Вот смотри, тебе надо договориться а, с поставщиком о списании долга за материал. Можешь, запишешь куда-нибудь? Да. Вот, потом созвониться с подрядчиком за 10 тысяч, которые он тебе должен. Ну, сказать, давай сверимся, потому что у меня не бьется 10 тысяч. Вот. И, ну, как бы, если ты спишешь, да, помнишь, да, то, что у тебя этот баланс уйдет, и, то есть ты этому поставщику будешь меньше долгий. Ну, и, как бы закроешь объект. А сколько? А 2000, да, с него материалов? Примерно, да, 52. Чуть меньше. А у меня еще, получается, пятерку торчит остается. Ну, мы как бы сделаем приход, как будто пришел от него 52 тысячи, ну, как бы, насчет поставщика, да, там. И, в принципе, закроем эту сделку, чтобы она на глаза пока не мозалила. Ну да. Наверное, так и надо будет сделать. Ну, мы это вот в прошлый раз обсуждали. Да. Вот. И запланировать приходы обязательно, то есть, чтобы у тебя были договоренности с клиентами, да, вот которые тебе деньги отдают. Блин, у тебя так весело было, по-любому, в начале ты там направо и налево когда деньги отправлял. Не думая, да? что за этим кроется? В смысле? Да, в принципе, учет был через жопу, понимаешь? Так, записал, да, договориться с поставщиками, созвониться с подрядчиком, запланировать приходы, да? Да. Окей, и вот смотри, второй момент по новой сделке, что как у тебя вообще там с ними? Сейчас. Ну, то есть у тебя есть план, да, по открытым сделкам? А, да, подожди, подожди, сейчас я дойду, я закрою, закрою, закрою, не закрою, не закрою, не закрою, не закрою, не закрою вот это должен еще закрыть, блядь. Балюсенькая сделка. Да, да, да, да ну, она нам ну, уже все мозги, мы три недели, она нам мозги выносит, это говно вообще. Я... Этот, да. а я... Просто в шоке. Так. Как, дадим дамборд еще раз, Коль? У тебя сейчас 14 объектов в работе. Ну да. Ну, как бы уже лучше то, что ну, говнища всякого нету. У тебя помнишь там сколько было? 28 объектов? Ну да, там. Оно от, от, этого, от одного к другому бегало там. Ну, сейчас тут как бы подсократили. Так, а новые ты добавляешь, да, вот уже с материалами, да, со всеми делами, по смете, да, ты берешь? Подожди, одну секунду. Опять, опять, опять. Что опять? М но она неправильно записала. Не сюда, а вот сюда, блядь. Ну, баланс. Она, она неправильно в баланс записывает. Она не на тот сайт... Короче, не туда его записала. Blue line. А, перевод-приход, перевод-приход. Перевод-приход-расход. Да? Эспенс и линьконат. Перевод-расход-перевод. Не, период. она, она не, на тот, не, на тот кредит, не на тот счет она записала. Ну, сейчас все норм? Ну, да. Видишь, она что-то дополняет? Ну... Но... А что за ссылки она оставляет? Uh, на этот на расчет расч, uh, короче который предоставлен был чтобы его не искать там цифры подтвердить надо зашел сюда ты сразу видишь этот накладная короче от mm. uh, поставщика окей okay. так uh, ну-ка зайди еще раз Dashboard. А у вас сейчас получается утро, и она что-то разносит, да? Ну да, она сейчас записывает все транзакции со вчерашнего дня, получается, которые прошли. Вот. Но, по большому счету сейчас много не изменится. Ты же говорил, 35 тысяч куда-то отправили. А? Ты же говорил, не, мы их потратили, мы их уже потратили. То есть мы... Э, вот сейчас 20 тысяч она вот отсюда убрала, вот они 19, которые... Вот эти 19. No, no, no. Здесь вот она их убрала, учтем. А, ну и пару людей оплатили там подрядчиком, там-сям. А новый объект ты добавлял на этой неделе? А, да, новый контракт. Ну Но мы должны подписать, сегодня нам должны, по идее, выслать 130 на 136 там контракт, 138 это, 30. а вот это как, допустим, ты делаешь вот 52 строка у тебя. Но. Она уже в новой смете посчитана. Да. Вот. А может ссылку туда какой то будем на нее оставлять? Ну, вот на смету у тебя же есть ссылка СМЕТы. Чтобы ты, ну, как бы быстро потом оканализировать а, Ну, в принципе, можно. А. А чтобы у нас было там, ну вот прикольно же будет, да, там раз материал, раз это, раз ты быстро смету посмотрел предложение, которое клиент делал. Ну здесь, в принципе, можно тогда вот в этой строчке ее прям вводить сразу. В принципе, можно отдельно, зачем ее? А какая разница? Она все равно также называется. Нет, ссылка-то будет там BG, DM, там какая-нибудь. Что-то у меня интернет глючит. Это не похоже на Америку. Ты до сих пор думаешь, что она впереди планеты всей? А можешь все, ссылку, можешь ссылку вот на это место сделать, принципе, вот это вот, которое открыто. Или ты прям на файл сметы хочешь делать Это более круто, будет? Да нет. Я не знаю, а что лучше. То одинаково, да. мне кажется. На да, спросите собственника. Ну, по сути, что, тебе же чертежи, там вот эта вся хрень не нужна, тебе прям ссылка на, нужна. Если что-то будет передвигаться там или еще что-то, ну, ты будешь э -э, ее оставлять Ну, то есть, чтобы для оперативности раз, посмотрел, смету, разве там подправил, раз посмотрел, что было раз, да посмотрел, что там у тебя по факту. Ну, вот так ее можно вставлять. А, ну да, херня получается. Вот, я тебе сейчас сделаю столбик К, этот ну, туда там, вставь. что будет в Америке революция или нет? Какая революция? Мне, честно говоря, по барабану вообще. Я, я не вижу вообще в этом то, что происходит, на полнейшее. Да, наверное, вот так. Пусть оно будет. А что у вас там происходит-то? Я не знаю. Все говорят, что все плохо. А я говорю, а зачем вы смотрите это? Они... Я не знаю. Бред, бред, бред, бред, бред вообще. Короче в половине штатах там чуть ли менты короче не расходятся не бастуют короче я... а Бастуют менты ну как бы что мол мы вообще работать короче не будем пошли все в жопу короче потому что <кх> я, я я даже не понимаю кто за что короче там воюет скажем так то есть я понимаю, что черные начали воевать за то, чтобы к ним относились нормально. Другие воюют, ну как, выступают. <как> чтобы. А, а что куда ты дел? А. Ты обновился уже? Ну да. Ну, я то, чтобы мы увидели факт, план, ну, факт по продажам ой, по цене. Факт по затратам и сколько нам должны, и сколько мы должны. А потом уже у тебя вот эти вот материал, план, материал, э, ну, работа, план. Ну, материал, факт, я понял. по моей помнишь, мы смотрели, как нормально у вас все было сейчас. Разница. Ну так да, по порядку, я понял. Вот. Другие люди, короче, за то, чтобы все жизни важны, короче. All lives, matter. А, а, а не так. Это... А, а ты, по, там, по ты а там по новостям я видел, тебя, это, тебя снимали, ты там без трусиков бегал. Ты, ты за что там протестовал? Да. А я, я за то, чтобы отвалили от меня, когда дали нормально работать. <свят> чтобы <свят> дали красный переодолеть. Мне остальное вообще по боку, я, я вообще не понимаю, то есть людям нужно не работать, людям нужно, ну то есть... Они находят время идти, бастовать, и за что? То есть за какие-то политические устои, за какие-то... По мне это такой бред. Я говорю, пусть здесь начнется социализм, пусть здесь начнется еще что-то. Работайте и зарабатывайте Ты не против, что там к власти придет Путин в Америке? Он-то быстро там порядок... Да, он и Сейчас, э, он еще денег напечатает здесь, здесь можно много печатать. Здесь. Тебе бы напечатать пару <как> Так, смотрите, вот это уже по новой технологии получается, новый контракт добавил, все, то есть у тебя есть ссылка на смету, материал ты забил планированный уже у тебя там фарк материала и все есть. Это вот твой... Можно... Вот, новая сделка, которая все по нашим всем стандартам прошла, да? Mm -hmm. В принципе, да. Раз ты ее быстро сможешь открыть и свеча Ну. No. Итак, а у тебя новых не добавляется, получается, да, сделка? Ну, no, да, медленно. Ну как? Вот, у нас за июнь, считаю. Раз. Раз, два, три, четыре. Четыре, вот еще пятая это, будет. Вот эта, вот эта сделка за июнь, у тебя 19-го года, ты ее не читай. Ой, я ее почему-то, да. Я четыре сделки всего, и чеки у тебя как бы низкие. Ну да. То есть вот зайди в наш вот этот три, знака, как ты это назвал? План факт назвал. Вот, э, открыт. Открытые на сейчас, да, сделки? План по закрытым сделкам. Открытые в этом месяце на 67 тысяч, то есть средний чек на 22, маржи на 20 тысяч. То есть у тебя как бы отдел продаж хреново работает, потому что уже конец месяца 20 тысяч, это у тебя... Ну, постоянные затрат... Половина расхода даже не покроют. Да, да, да, постоянные затраты как бы покроют, но не все. Ну и май, получается, та же песня. Ну май хоть покрыл затраты маржи 40 тысяч, хоть что-то заработали. Апрель вообще ничего не открывали, прикинь. А план у тебя по закрытым сделкам, да, там, ну типа на 500 тысяч, а ты накрыл только на 67 тысяч. Ой, что ты сделал. Ну видишь, да. какая то а есть сейчас, в принципе, у тебя э, зима, лето. И видишь, ты получается... Э, ну, вот в левой листни еще раз. Вот этот... Э, вот, допустим, в апреле ты не открывал сделки. В апреле. Угу. И в мае ты не закрывал сделки. Ну, то есть это будущая прибыль получается, ну, как бы, следующего месяца. То есть вот, 67 ты например, открыл, через месяц, ну, типа, в июле ты их закрыл. Ну, условно там даже. Ну, условно, да. Я понял. Вот, а сейчас у тебя висит 9 сделок какого-то хрена, почему-то у нас 14 на самом деле. Ну, я вот не совсем понял, как как математика здесь работает. Я тоже смотрел на это, потому что у нас... А, я понял почему. Почему? Они старые некоторые. Видишь, они 19-го года. Она их может не учитывать. Раз, два, три, четыре, пять. А, я понял, понял. Как раз пять. странно а, ну да он берет дата открытия не, Артур, просто... смотри у николая там открытые сделки а, не попадает 19 год а надо чтобы все попадали то есть у него сейчас не 9 открытых сделок а 14 надо выручку и себестоимость тоже по этим ну, 19 -го года брать вот ну прикольно короче сейчас он подправит эту штуку без проблем Видишь, у тебя висит 9, да? Ну, по сути, ты, как бы, маржи может 276 ну, там, 76 бак, но ты ее уже пропил. Ну, здесь вот он их учитывает. Здесь даже их 15 почему-то. А, по, по закрытым сделал. Ну, потому что вот у тебя первая сделка, которую ты закрыл, она у тебя уже закрыта. Так должно быть наоборот. Ну, я к тому, что их больше, чем у нас открытых. Нет, у тебя ну, вот открытые, получается, 14. Ну. Вот. Но дата э, планируемого закрытия у тебя стоит в закрытой сделке, условно. Поэтому 15 показывают. Да вот 4 закрыл, Че, путаем мы тебя опять? Диада, я, я что, не врубаюсь. А как это у тебя называется? Должно быть на одну меньше. А стало на одну больше. Зайди в этот в контракты, вот где у тебя закры, ну, закрытые сделки открой. но ну. Вот. И. Так, ну-ка, ушли с ним. А где у тебя закрытая А, у тебя внизу, значит, закрытая сделка. Ну ну-ка, не жили с ним. Которую мы только что закрыли? Да. Она что? внизу там должна быть. Да. Она спрятана вот здесь. А, ну вот видишь эту сделку, вот удалить сейчас, вот где дата планируемое закрытие, удали. А, окей. Все, тогда я по-любому, надо удалить. И все, эти группировку новую надо сделать. Да, тогда вот их 14. Все верно. И вообще должно быть, по идее, 13 уже. Потому что мы 14 не можем закрыть. Мы закрыли одну. Не, было 15, думаю, правильно. А, было 15, стало, читать. Окей. Okay. Yeah. Все. Да. Тогда дату планируемого закрытия будешь ну, убирать. То есть оперативный как бы план там будет. Я понял. Блин, как меня задулбалить, это. Ладно. Моу-групп, сейчас Моу-групп. Uh, Оп, нет. Так. Каждый раз надо это делать неудобно. Ну, каждый раз ты будешь закрывать сделки, будешь кайфовать, что ты их закрыл, заработал капусту. Ну, я надеюсь, такой, этот, тип настанет. Ну, короче, вот открой, получается, открыт, ну, где этот, где мы планируем открывать сделки, да что? Ну, то есть ты же понимаешь, да, там открытый дел с смотри, 20 тысяч это как бы полный хрень. Ну да, я понимаю. То есть как бы не в плане получается на хрену тучу процентов. Ну да, если план был 500, по выручке. Ну да, тут вопрос, по сути, к этому, к отделу продаж, не вот сметы, которые ты выставляешь, как часто их прозванивают, какие там 0,9. Ну, как раз вот по делу продаж сейчас надо уходить, получается. Ну да. То есть сколько у тебя смет просчитывается? Ну, вот метрики по сметам можно делать? Метрики по сметам. Сейчас где-то они у нас были. Можно же по дате сметы, да, там понимать, сколько у тебя было просчитано сметы в этом месяце. Блин, теперь здесь кто-то копошится. Да, да, следует. Делай так же Ну да, я вот сейчас пытаюсь, у меня опять подвисает. Так, эм, так, есть фильтр. По у нас received request, request, как send estimate. Вот этот вот, и выбрать. О, господи. Давай выберем клир все июнь, июнь, июнь, июнь, июнь, июнь, вот так, ну вот мы выслали за июнь, ну-ка выдели сколько штук, за июнь мы выслали 31, и закрыли 3, И закрыли три. Причем. Причем закрыли не три отсюда. Осталась одна месте. отсюда. Вот это отсюда. А сколько отказ? А, Сейчас. Сейчас скажу. Нету? А, нет, вот один есть. Один, два. Два отказа. Смотри. Причем, так, причем это, два смотри, отказа таких, что они как, general, они как генподрядчик не получили эту работу. То есть это не то, чтобы нам отказали, они не получили эту работу. Так, а то у меня есть таблицка в любом зоне или таблиц? Да, у тебя должен. Opportunity Tracker. Opportunity Tracker. Ну или CGM еще. Смотри, если будут здесь метрики, например, сколько ты смет дал? Сколько у тебя будет? У нас вот PZ мы же здесь делали. А ты прописал uh. Ну нет, я не прописал. <сих> а. Давай сделаем. У нас, а вот здесь написано среднее время estimate, среднее время сделки заключения и сумма всех проектов. Пока у нас так было. Но вот у нас другое это здесь, точнее уже цифры. Давай. Общая. Общее количество контр... подписанные контракты, отказанные контракты в процессе неотправленные, отправленные и удаленные. Выиграно, выиграно. А, смотри, вот где-то зайдешь. Э, за вот, смотри, сделаем, допустим, 31 смета. Э, выиграно, допустим, 1, да, там. Отказ, допустим, 3. То есть у нас в работе э, сейчас 31 минус, ну, минус 4, 27, да? 27, получается. 27, то есть. И у нас конверсия в смет, то есть у нас участвует, получается, Выиграно. 35. А? Ну, 35 участвует. Нет, а, нет. 31 а. участвовал. Вот, и, типа, вот эти 21, это как бы, ну, нужно докопаться до них, да, то, что с ними случилось. И тут у тебя будет и того, да? То есть, вообще, сколько смерт ты за год, например, делаешь? Ну да, как-то так. А у тебя один менеджер, да, за это ну, как бы ответственный? За что? За количество смет? Да. Ну да. Нет, ну, не смета, а за контроль, чтобы потом купили, не купили. Кто у тебя ответственный? Оля. <смех> Оля, которая ведет таблицы, которая, получается, ну все делает, да? Ну да. Ну, она как бы за то, что она их смотрит, и она делает каждые две недели с ними этот follow-up, короче по... Вот один из <coughs> клиентов нам задал вот вчера вопросы, <coughs> на которые мы должны ответить. Соответственно, <coughs> потенциально это еще будет работать. Не, ну я к тому, что. Вот здесь у тебя, как бы, ну, открой вот эту штуку, GTZ. Ну, ну вот, то есть сделан смет, например, 31 это как бы задача сметчиков, да, то есть они нагоняют постоянно сметы. Ну, то есть задача маркетинга и задача сметного отдела. А дальше уже, что смет в работе, ну прикинь, вот я, допустим, у тебя менеджер по продажам, а мне надо, чтобы, я не знаю, 150 смет ушло либо в отказ, либо в работу. То есть и ты понимаешь, что в июне я как бы, ну вот, вот по этим данным, я же Филоне, Правильно? Ну да. Ну то есть что за хрень? Одна выиграна, три, а кастом, и там, типа, 27 в работе, ты что-то по ним вообще делаешь, да? Ну то есть есть как бы повод для разговора, да, с этим всем делом? А у тебя статусы какие у тебя получается? Но отправленный отказ, и что там еще? Потенциальный клиент. Контракт подписан, отказано. В прогрессе. Ожидаем. Нужно обновить. И удален с листа. А что такое удален? Ну, то есть, э, я не знаю, который мы вообще в принципе не делаем, наверное, я так думаю. Ну как, Но... надо сделать там я... типа, что это тоже отказ. Надо, чтобы у тебя в работе было расшифровано что-то такое. Нет сметы. А по какой ну... дате берем, Коля? Это открой еще у себя эту. Для CRM. А по какой дате мы берем? Что имя? А, ну нет, в CRM рамки этой. А, чё, чё, я я, я тебе хочу. Вот, допустим, а, смета, да, у тебя? То есть какую дату? Какой столбик мы берем? А, вот столбик J, да? То есть по этой Эл. дате. Не-не. А, да, отправленная, да, по джей То есть это вот июнь. Все, что за июнь было выслано. Ну что-то жиденько, честно говоря, по сумме как бы смотрится интересно, а жиденько, потому что что-то какая... Х... А, не, знаешь, что, наверное, надо брать по Ай. Подожди. Да, я попробую фильтр по Айне строить. Потому что Ой, а, потому что просчет должен быть по просчет может быть сделан еще в этом месяце, отправлен может быть позже. Тогда это уже косяк идет того, кто отправляет. А, тогда еще меньше просчитано. Что за Хотя это получается настоящий... Да, по i надо делать, Коль. Mm -hmm. Потому что то, что было просчитано, а отправлено, это уже совсем другое. Потому что там за май были те, которые мы отправляли в июне. Ну вот теперь вопрос. Еще здесь можно просчитать, про про про сколько средняя смета стоит денег. Потому что в такой ситуации... Эм, <звучит> Считай, смотри, они за июнь выслали их 16. Да, это бред тогда вообще полный. 16, а денег мы им заплатили... От а денег мы им заплатили... Сколько недель было? Раз, два, три, четыре. Будет 5 недель. Четыре недели считаю. 1500 умножаем на 4 недели. Делим на 16. Мин у нас одна смета стоит 375 долларов это ненормально это очень дорого и не должно так быть я рад что у нас плохого у тебя статистику ну-ка открою за это сейчас загрегируешь? Ну, смотри сделано смет 31 штука вот, ты будешь знать выручку сделанных смет, себестоимость сделанных смет, валовая прибыль сделанных смет. Также ты будешь понимать, что выиграна одна смета. Вот э -э будешь понимать выручку выигранных смет, без выигранных смет, валовую прибыль сделанных смет. Вот, и потом я тебе предлагаю валовую прибыль делить валовую прибыль выигранных смет делить на валовую прибыль сделанных смет. Ну то есть ты будешь да, понимать да. процент валовой прибыли, которую ты забираешь. Да, давай так. Вот, еще можно сделать процент выигра выигранных отделанных. От количества. Ну да, надо тоже его понимать. Mm -hmm. Блин, когда так посчитаешь, аж больно становится. Ну, блин, вещь мне как бы это, с Америки капуста приходит, чтобы я сталкивал человека с фактами. Ты с ними не согласен. Вот, и смотри, у тебя, получается, вот эти статусы, да, получается еще. То есть, вот 27 смет, в каком они статусы, да? Ну, ну да, наверное. А оценка, это что-то как переводится? А, наценка? Да. Не знаю, маржин, маржин, статус. Двадцать пятая строчка. Ну, типа, отказаны? Не, не, не отправлены, не высланные еще. Так, полученные, потенциальные. А, а? Отказанные. Деклайн uh, 30-е oh, сейчас. Знаешь что? Ну, давай я сейчас статусы уберу, некоторые. Подожди, под... а ты откуда их вообще уберешь? В, ну, в настройках вот там в Settings, последняя вкладка. Там те, которые нам не нужны, я удалю отсюда. Uh -huh. но типа, вот этот вот был, был удален с листа. Нам такой статус не нужен. Это как он называется? Самый последний, который в списке там. Вас from list. Да, да. Сейчас э... какой говорит, тоже удаляешь, я буду удалять в себя. Ну да, я сейчас выберу. То а, есть да. вот он no потенциал. Да. Это, что не, не этом... выслан. Не выслан. Я вот так по порядку иду. Не выслан, потенциальный клиент э, получен. Это Вообще непонятный статус. Не, ну ему смета отправлена, типа, да? Пересерт ну, да, ну тогда, ну, следующее у нас идет, отправлено. Ресерт То удаляем? Ресерт, да, удаляем, он не нужен. Есть от отправлено, следующее это send. Отставим. Потом контракт подписан. По, следующее отказ. Следующее в процессе. То есть э, это, ну, типа считается, что ли. И потом pending это ожидаем ответа, ну, условно. Но что ожидаем ответа и отправленный, это то же самое, в принципе. Pending, да, получается. Да, pending, и need update это... Э, Давай, апдейт. Ну, это, пусть будет, это как этот... Э, скажи, я скажу. Э, Пересчитай, допустим, что-то надо, когда. Ну вот, у тебя получится... Вот, заходи в ТЗ. вот такую статистику тебе помочь для да, для управления вот тебе типа, почему где ну, за? Дол mm. должна должна помочь вот где-то за открой где-то за да что у тебя по месяцам сделала смет Пожил, у тебя их получилось 5 ой у тебя что их вообще мало получилось да, потому что у меня две, открою еще раз, У тебя семь статусов, у меня там пять, это в работе, которая? Да, у меня семь. Да, то есть вот, выиграно смет, это статус, контакт, вот, семнадцатая срочка видишь, я прописал. Да. Вот, он туда добавит с этим статусом, то есть, если вы, там. Ага, вот. я отказ с тем статусом, а в работе у нас вот эти пять статусов. Я понял. Вот, а выручку и там себестоимость, которая еще в работе тебе сделать? Который еще в процессе? Да, в работе. Ну, а... чтобы ты понимал, сколько у тебя еще можно типа тут сделать? Да не знаю. Давай попробуем давай посмотрим да как это будет чтобы ты понимал потенциал хотя бы что ну сколько там с апреля с мая там всего там вот короче вот такой он тебе сделает пока так давай им сейчас это видео запишу mm -hmm. Mm -hmm. там сверху это я удалю то, что мне нужно. Так, у нас Артур. Так, сейчас я его добавлю. А, Артур, привет. Я тебе добавил с CRM-ку с Николаем, который ведем, который с Америки. Вот. Ему тут нужно сделать сделано смет за даты столбик ай вот который с CRM. Вот, выручка сделана с стоимость себестоимость сделана счет, валовая прибыль сделана счет. выигранный счет, статус этот контракт, ну вот этот, короче, статус, количество, количество выигранных счетов деленное на количество сделанных смет, То есть единица делить на 31. Выручка выигранных счетов, это вот как раз вот с этим ну, статусом. Валовая прибыль, ну тоже с этим статусом процент. А выигранных, да, то есть валовую прибыль выигранных счетов делишь на валовую прибыль сделанных смет. То есть некая конверсия отказ со статусом DS-LINET, ну вот это, в общем, отказ. Вот, и все остальное в работе получается. В работе у нас статусы 1, 2, 3, 4, 5, тоже здесь надо расписать, ну, количество. Вот, и нужна еще выручка о, и себе свалую прибыль вот, по этим, по, ну, сметам работе. Ну, то есть, какой у нас потенциал. Вот, а, то, что я тебе доступ отдал, вот он называется, должен тебе прийти. Вот, в принципе, все. Напиши, пожалуйста, как сделано. Я Николаю напишу, что сделано. Он тоже проверит, посмотрит. Всем спасибо. Так, Коля, я это записывал, видос. Ну... Ты в курсе, что у нас очень много стало ТЗ с тобой? Ну, я вижу. Я это... Не знаю, если это хорошо или плохо. Но это... Это точно хорошо, в плане того, что, значит, мы что-то делаем. А с другой стороны, это плохо, потому что слишком много плохих вещей становится видно. Очевидно. Да, ну, очевидно. Ты будешь знать их на лицо, ты будешь понимать, сколько смет открыто, а потом мы еще добавим туда, короче, ну, откуда-нибудь, я не знаю, засосем там эту, сколько ты тратишь на разработку смет. Но в этом-то и проблемка, что я вот сейчас сопоставляю, сейчас взял вот эти цифры, которые здесь есть за июнь, то есть здесь 16 смет. Я знаю, что я потратил 6000 за месяц на просчет смет. А у нас всего посчитано сраных 16 штук. Это получается 375 долларов я трачу на просчет одной сметы. Это слишком дорого. Это очень дорого, это невероятно дорого. Это бред полный. С другой стороны, если посмотреть, например... Сейчас. Попробую сейчас за май. За май. Что у нас получилось? Да, за май 15. Это... Не, это так так дело непонятно точно. А, ну, короче... это. Uh, за май и... 15, за май 14, та же самая херня. Короче, 400 долларов за одну смету стоит. И тут еще, видишь, с одной стороны, Коль, это uh, с одной стороны, у тебя как бы просчитывается там 40 смет, а выигрывается одна это же тоже херня полная. И это тоже херня полная. То есть, с одной стороны, у тебя себестоимость ну, производства, да, например, ну ты там типа 300 долларов дороже. Но блин, у тебя потенциал. Ну, как бы хрен бы с ним, что тут у тебя как бы да, просет, у тебя не выигрываются сметы. То есть... Никто с ними дальше не работает, никто их не закрывает, никто там не звонит, там условно. Понимаешь? Понимаешь, о чем я тебе говорю? Да, понимаю. То есть у тебя есть как бы, ну, условно, лиды, заявки, там все дела, и как бы это. Да. Возможно, у тебя на этапе, да, например, там, чувак какой-то смет хочет, а читаться будет, я не знаю, там, через пять лет. Ты понимаешь, у нас цикл сделки, блин, вот, я еще в этом, в ТЗ, вот здесь вверху, видишь, средний цикл сделки. Почему я это тоже параметр хотел вывести? Потому что я часто не радуюсь, допустим, их 14 сделано за май, и я думаю, ой-ой-ой, какое говно. А у нас в сентябре 5 из них может закрыться, к примеру. И я буду думать, что мы в мае, блин, косяки пароли, я буду на них ругаться. А на самом деле из этих 14 мы когда 3 или 4 закроем, мы и перекроем работу мая, и еще и останется, ну, условно. Так, средний цикл сделки, это получается какую дату из какой нам нужно вычистить? Можно датку столбика какую? Я не знаю. Какую? Это дата отправки, отправки, да, дата отправки и дата... Столбики называй? М -м -м -м. Дату, какая? Дата отправки дата... это J. J. Дата отправки, отправки смета клиенту. А... Я не знаю, там должно быть изменение статуса. Нет, дата ну, закрытия у тебя есть? Но дата, ну, дата закрытия контракта? Нет. Нету? Ну, когда... Нет, когда... Дата, ну, дата начала работы. У нас есть такая колонка. Ну, в принципе, к ней, наверное, можно привязать. Да, да давай, наверное, колонку К. Нет, подожди, колонка какая не пойдет. У нас здесь в колонке К записана предположительная дата старта некоторых проектов. А где у тебя контракт заключен, но вот там дату надо, получается. Да, если контракт подписали, и после него нужна дата, дата подписания контракта. Это если мы подписываем контракт, нужно дата подписания контракта писать. Как-то так. Дата подписания контракта. Ты добавил столбик? Нет. Я сейчас. Ну я... давай столбик Т тогда. Он редко же будет. что что? Столбик э, Т Тимофей. Ну давай так. Да, вот так, наверно Я вот даже этот столбик таким этим зелененьким помечу, чтобы он выделялся таким в обязательном порядке. Лады, он, короче, первый раз пускай сделает, потом мы глянем, я ему дам обратную связь и... Ну да, добавим. Не, потому что это, блин, я... А -а -а -а. Ну и конверсия эфировая, что ты там, может, ты сметы не считаешь, как бы, ну, то есть, какой нибудь говно в том-то и дело, надо понять, от кого считать, сколько считать, какие считают. И кто их дожимает постоянно, что у тебя, допустим, в работе висит, а что с ними, а как вообще? Ну то есть как-то вот. Ну... ну вот мы как раз спрашивали, допустим, за несколько из них такие большие, как раз буквально на этой неделе. А вот они удаленные. Да, они должны все под контролем быть, не только большие. Не, я понимаю, что не должны быть все, я, это по понятно. Просто, а, а, вот, а... короче. Ладно, я понял, я понял, где боль. Да, то есть с ними никто не занимал. Вот, ну я условно, допустим, не знаю, да, твою компанию смотрю, говорю, а что за херень, а что там смет, а что вы их не делаете, почему там тот то тот тот, -то, то -то? а кто за ними смотрит? Оля, а что Оля делает? А Оля что там килограмм 500 а у тебя смет 200 например, сейчас. Ну мы узнаем, сколько у тебя смет в работе, ну как бы в работе 200 смет довольно да никогда в жизни не всех. То есть вот эти вот смерти постоянно актуализируют, ну что там, ну что там, ну что там, ну что там, ну что там, ну что там, ну что там, ну что там, ну, там. Я понял. Вот, и это по сути отдел продаж. Мы как бы вот этим грабницей пока занимались, там с э, актуализацией сделать, там всего ну, такого как бы это. У тебя же менеджер ушел, да, перед коронавирусом. Ну да. Вот тебе его не хватает, короче. И тебе как ропом надо будет поработать, что вот ты у него вот эти все метрики статики, ну, статистики спрашиваешь. А что это, а что это, а что этому звонил? А что этому звонил? А этот что, а этот А что смету этот не состоял? А что, почему не успевает ее сделать? ну, короче, ну, короче вот как-то так. Ну и плюс то, что у тебя дорогие сметы выходят. Тоже вопрос, как бы на заметку. Ну, очень большой вопрос. Вот это меня больше всего кумает, потому что я рассчитывал, что смета не должна стоить больше, чем 50-60 долларов. <coughs> У нас выходит она в 6 раз дороже. Ну да, с чем это связано? Они долго времени ну, как бы мы. Да, можем... да, долго время. Они тянут специально? Не знаю. Вот теперь это большой вопрос. То есть мне теперь... В этой ситуации мне проще им сделать сделку и отдавать им за каждый объект определенную сумму. Это, ну это ладно, ну как бы с одной стороны себестоимость, с другой стороны недополученная прибыль, которая там в десятки раз больше, чем эта вся херня. Это, и, ну короче, ты зерпу сделаем, я тебе отпишу, а, себе ну запиши, то что мы, что из разговора получается проверить себестоимость мед. И второй момент, ну как-то уже начинать подыскивать этого менеджера по продажам. Ты же можешь его сделать так, что, допустим, если он как бы контракт какой-нибудь заключил, ты ему... Вот допустим, если кто-то контракт заключит, сколько ты за это готов платить? Да я знаю, не знаю. Потому что проблема еще... Заключить контракт это пол беды. Это потом надо сделать еще и работу, деньги оттуда получить. Это заключить контракт это пол Обидеть художника может каждый, но ну, вот понять. Ну да. Ну, типа, там, короче, давай не копашись там, потому что ну надо, чтобы человек звонил и как бы заключал контракт. А сколько добить... сколько из, твоего, из твоего опыта по стройкам, сколько платит комиссия за это дело? Да не сколько разово ему за контракт можно платить, да и все, у тебя же все посчитано, он как бы на цену не влияет, на себестоимость не влияет, ни на что не влияет. Просто, что он обзванивает всех, это помощник. Короче, ты ему процент можешь не платить, это у тебя будет помощник по продажам. Если он ну, помог тебе продажу там осуществить, вот, не плати ему какую-то фиксу, да и все, с каждого контракта там плюс-минус. Разделить там, я не знаю, крупный, средний, там мелкий, да и все. ну типа э, там от 100 тысяч прибыли там например на я не знаю там 3000 машину платить там, до 50 тысяч прибыли валовой там, я не знаю там, там тысячу может платить все что ниже там по 200 долларов все что ниже 10 как бы там, я не знаю, там вообще 50 долларов mm. Где ну, тебе нужен помощник по продаже. Я ну, как бы уверенно, но никто не звонит особо. То есть мы сметы сделали, а второй шаг, как бы, ну, докопаться до них. Что? Да, да, нет, нет, как бы нет. Ну, вот сейчас статистикой тебе это и подвернем еще, чтобы ты видел, сколько у тебя в работе. Ну, типа, в работе смет у тебя висит. Дай... Николай, ты мне скажи прямо, давить на мазоль нет? Давить, конечно. А что сделать? Блядь, Сколько смен в работе у тебя сейчас висит? Ага. Чего? В работе. Давайте фильтруем эти статусы. <как> mm. вот, у тебя опять статусов ну, в работе, которые... Сейчас. Mm. Сейчас. Received request. Uh... Сейчас, сейчас, сейчас. Допустим, когда были получены запросы? Вот вы в июне, например, отметить, если. Давай я отмечу. А, не наоборот, нам нужно. Да, давай. Давай, июнь, мая сейчас отмечу. Ну смотри, вот это вот те, которые мы получили за май за июнь, запросы. И то, некоторых, у некоторых там даже даты не стоят, поэтому мы их не видим. У нас их 38. А выслано по ним 27, то есть еще 11 в работе, точнее не в работе. Какие-то просто были не высланы, вот они, пять штук, просрали время, точнее вот этот вот был выслан, но просрали время, когда выслать, короче. Ну, короче, сюда надо подгрузиться, я думаю, еще как их метрик на составлять. Типа, сколько, ну, смет сейчас нам прислали чертежи, да, например, а, ну, типа, нету даты отправки. Ну да, вот, 6-го, 10 Средняя, средняя Где? Что, не ни, ни смета не назначена, никто делает не назначено, ничего не назначено. Здесь AMG, Паунер. Ни сметы никто, ничто, никогда. Дью Должны завтра уже посчитать. Смотри, разработки сметы. Это получается. Какой столбик? В смысле Разработка. Так, столбик, когда. Рассчитано, когда это вот это Ай. Это когда они уже посчитали. Ай. Смотри, а, а, короче, а прислана. Прислано. Прислана D. Вот это. Прислан Рисовано D. Срок выполнения, когда должны отправить Е, а факт просчета I и J это факт, когда мы отправили саму смету клиенту. То есть I – это они просчитали, а J это они отпр мы отправили. То есть. Э плакал. Да. Ну, Что-то у меня здесь болью попахивает, я. Ну конечно, но блин, это выяснилось то, что у тебя, ну, на 20 тысяч долларов у тебя получается валовая прибыль, это полный, ну заключенных контрактов. Че варианти? Mm -hmm. Я тебе при... Приношу только счастье получается. Получается так. Жил, не тужил. Баланс был нулевой до нашей сегодня встречи. Там чуть-чуть минус у тебя было. Это вообще самый больной момент. Понял, что смета у тебя не дешевая, не 50 долларов. Понял, что у тебя до хрена смет в работе типа. Что еще понял? Не, просто я смотри, ним что она 400 долларов стоит. Мне, мне если она будет 600 долларов стоит. Вопрос-то не в этом, а... Почему они не закрывают? Во-первых, да, почему они их не закрывают, Но ну, это понятно, это мой косяк уже. Во-вторых, что нам тогда эту сумму надо учитывать в сметах, в принципе. То есть нам какую-то средне, среднестатистическую цифру надо ввести в, в смету. И просто учитывать в каждой смете, которую мы считаем, что там заложено столько-то денег. То есть, например, статистически мы выигрываем каждую пятую смету, Значит, каждая пятая должна примерно хотя бы чуть-чуть отбивать то, что мы 4 предыдущие. Да, если ты каждую десятую выиграешь, а у тебя смета 400 долларов, то есть ты за смету, ну, как бы за смету выигранную смету, плачешь 4000. Да. Я ни один контракт так не подпишу. То есть это слишком высокая цифра. То есть цифра должна быть какой-то адекватной. Или с другой стороны. Uh, должен быть просто учет за год, то есть если мы тратим 6 тысяч в месяц, то есть 72 тысячи в год на сметный отдел, то в таком случае мы должны посчитать достаточно, чтобы это было выгодно, чтобы мы заработали и так далее. То есть если, то есть, если я думаю, что я хочу заработать 100 тысяч в год, так я такую половину, то есть, точнее 70 процентов денег отдал для сметному отделу, ну, и да. у меня остается всего 30. То есть это жопа полная. Ну mm -hmm. да, я не сказал, что, что вот это, как бы дата, Моля звонит, как бы все хорошо, но ну, как бы. Ну, может, еще с вирусом там что-то связано. Ну, короче, вот здесь жестче надо долбить эти сметы. Ну, у, у уже... нас у нас цикличность немножко конченая. Коль. В этом плане. Нет, смотри, нас, смотри, ребята, которые вот сейчас я сейчас их фильтрону, мы им сделали, мы им посчитали два проекта. Ну смотри, <смех> можно где-то, а? И их здесь нет. Не, ну ты нафильтровал, потому что когда смета там непонятно. Но Ой. смотри, тогда нужно исключать из статистики, например, там а, те сметы, которые дата там старта, ну как бы, ну до хрена и больше там вперед, да, там, например. То есть, ну, дата старта ну, вот, объект... Смотри, два проекта. Вот. Mm -hmm. Мы посчитали их, мы их получили, видишь, в, в апреле, no. посчитали их там в мае, выслали вот 5 мая и 18 мая два объекта. Вот они суммы, mm -hmm. а, вот буквально вот разговаривали, вот 22 получили обновление. Mm -hmm. а, у вас э, конкурентная цена на этот проект? Э, вы точно, мы с вами точно будем обсуждать, э, ну, дальнейшую работу. Он mm -hmm. говорит, мы сейчас работаем с, с, с самим клиентом, обсуждаем, короче, бюджет, финальные там вещи и э, как это работу, короче, сколько там mm -hmm. чего будет. И э, с вами обязательно свяжемся. Вот. А когда стартует объект, если что? старт D, почему они не заполнен. А, они не знают, они не могут сказать. они сами не могут сказать? Да. Ну да. хотя а, бы приблизительно. Да. Вот, но второй объект, ну тот, тот не знаю. Второй объект вот этот вот 115-й, который. Я знаю, что стартовая дата примерно ноябрь-декабрь. У них запланировано это было с самого начала. Так Местная? ты представь. То есть мы им дали цену да, в июне. Стартовый. Вот смотри, ты вот сейчас говоришь мне, ну, если техническим языком говорить, что потенциальная стартовая дата, видишь, у тебя не заполнена, а ты знаешь, что это ноябрь. Вот. И мы такую штуку, ну, вот это, мы можем это. Не, не. А, вот это да. Потенциальная стартовая дата. Потенциал. Вот. И мы можем это не учитывать, в статистике. Ну, как бы мы их как бы. Можем, в, ну, условно, в работе у тебя те, которые вот без стартовой даты, например, там еще, ну, типа из них, допустим, без стартовой даты сделать, ну, как бы вот такая штука. Ну, вот, вот, стартов... эту, эту штуку надо узнавать. Конечно. Вот смотри, я был, вот смотри, я твой менеджер по продажам. А, я, короче, херачу по всем сразу, у меня все статусы стоят, все сметы вовремя отправляются, я все стартовые даты знаю, и я закрываю ну, как бы с максимальной конверсией, например. И по всем клиентам у меня какие-то следующие шаги назначены. Огонь. Да, огонь. Все потенциальные стартовые даты. Вот. И можно статистику сделать. Потенциальные стартовые даты. По ним выручка по ним себестоимость, по ним валовая прибыль. Да. Допустим, я тебе говорю, Коль, но ну смотри, ты смертно считал, У тебя как бы стартовые даты, как бы по выручке по себестоимости. Там только, блядь, на декабрь 2021 года. Все. Как бы, у тебя нету объектов, которые сегодня строятся, условно, завтра, там, ну, в следующем месяце, у тебя все, как бы, туда, и поэтому потенциальная стартовая дата, она, как бы, по ней, вот, можно, условно, потенциальную выручку, потенциальную себестоимость смотреть, тех клиентов, которые с нами работают, и mm -hmm. вообще у них узнать, слушай, у нас конкурентная цена или нет, нет, ну, как бы, блин, давай либо снизим, либо уничтожим, либо в отказ мы, как бы, их убираем. То есть я тебе постоянно в отказ кого-то постоянно кого-то выигрываю или постоянно узнаю стартовые даты и постоянно узнаю, прошли мы по цене или нет. Будут они с нами работать. А, Колян, принципиальная договоренность есть у нас на ноябрь? Да, есть. Наша цена конкурентная? Да, конкурентная. То есть правильно я понимаю, что мы в эту цену вливаемся и мы будем точно строить с вами объект. Да. Все, чук старт. Да и тогда-то тогда -то все. Чук. Клиент там нами доволен. Все, и ты уже понимаешь, что у тебя как бы ну, объем производства ну примерно такой. Капец, как сложно, вот, но в твоей ситуации как бы это надо провернуть. Ну, вот а я это как бы раз... не сложно, на самом деле, я, я бы сказал, там, даже условный скрипт, э, мягко говоря. Ну, короче, смотри, у нас объектов мало открывается по месяцу. Может быть, это и реально коронавирус какой-то, но уже июнь, в принципе, они все там отморозили, блин. И... Ну, что за хрень, короче. Uh, understand? Что, я без акцента сказал? Ну да, нормально. Ты Пойдем. чувствуешь, что я с тобой уже почти на американском? American language. Да, скоро, скоро все. Say American language. Правильно говорю? Какой? Что-то American, я первый пропустил. Say, say. Say? Не, так не говорят. А как говорят? Я не знаю. Что-то, что ты -то, что -то пытаешься сказать? Говорю на американском языке. I, I speak American English. I speak American. I, I speak American language. English. Ну, а, а, как это? The... И американский английский, потому что. за э, American... другой английский. А? Английский, Ну тогда просто American. I speak American. Даже можно ленгвич не говорить. Yeah. Я все равно буду говорить, чтобы блистать своими знаниями этого слова. Yeah, ну да, но я имею в виду это такое, Оно обычно в контексте. Если в, в контексте разговора, то просто можно американ сказать. А на, примете просто... есть, на примете у тебя есть? помощник по вот этой, который будет долбить по сметам ежедневно. Ну, короче, этим прям надо, чтобы кто-то занимался, потому что вот сейчас никто не занимается, оно как бы в такой вялой. Ну, давай, ладно, у нас был пустой лист, когда мы создавали СРМ на наколенки, уже, уже как бы кайфец. Уже у нас есть кризах, Заха, Артур ее сделает, мы ее подкрутим, сделаем циклы средней отправки, сметы, циклы средних договоров. Вот. Здесь надо их дожимать, по сути, их никто не дожимает. Это боль. Не, ну это вот продажи, что именно имена тоже управлять, сюда тоже надо заходить постоянно. И отчетности, сколько там чему, кому позвонили, сколько чего там сделали, сколько у нас там стартовых дней, когда мы назначили следующий шаг для клиента. Что ты делаешь? Какой статус ты добавляешься? Смотри, мы ТЗ только сделали с этими статусами. Что ты за, за статус? <клёх> Uh, как это просрали 3. дату просрали дату отправки то есть короче мы мы мы его не сможем короче срок отправки отправили uh, про, про просрали Потому что я понял. Да. Все это. Ты если будешь менять, только смотри, у нас тз это, есть. То есть нам как бы там надо будет подкручивать. Вот все. Давай статусами как бы не больше. ковырнем отдел продаж у тебя? Ну, как бы хотя бы ну, как-то Да, наш... я, я, мне сейчас надо понять, сколько платить за это. Потому что я понимаю, что я заплату за это не буду платить. Я. Понимаешь, что сейчас получается? на Какая ситуация? Я сейчас считаю, по 5-6 тысяч добавил на сметный отдел. Но. Расход. Соответственно. Ну, у меня еще project-менеджеры, все остальные там, и у меня по деньгам я сейчас еще 2-3 месяца вот так поработаю, и можно нахер закрывать лавочку. А project-менеджер за, за что получает? За, за зарплату. Его оказывают ну, то есть, частично к э, закрытым объектам. Его надо будет как-то привязать, я не знаю, как привязать. Э, то есть э, сейчас пока вот сколько он, два месяца отработал, то есть я вижу продвижение у нас по работе, но опять же, если смотреть по статистике, то нихуй как это, немного мы там закрыли, короче, в предыдущие два месяца, oh. вот. То есть, но ну, у нас сейчас, опять же, предыдущие два месяца, как раз, как раз полтора месяца, он вкуривался как раз со сметным отделом, начинал нормально работать, чтобы вот. он Надо как раз… с ним доверительные отношения делать и скажи, вот мы сделали таблицу по закрытым объектам, короче. Вот у меня закрытые объекты, да, я понимаю, что ты там возился со сметным отделом, но сейчас для меня ключевой показатель будет, что, ну, короче, закрытые объекты меня интересуют. Что, ну, ну как тебя надо мотивировать по закрытым объектам, чтобы ты был заинтересован. Угу. Ну то есть ты ему сразу накидываешь, что вот как-то я тебе буду платить, ну, там, делить зарплату на окладную часть и на закрытые объекты вот твою. То есть твоя основная задача – закрытые объекты долбить. же у нас сейчас открытых объектов 14 на какую-то сумму. Сколько тебе должно… Смотри, должны... он в такой ситуации… Хорошо, а что если он скажет, окей, я тогда с не занимаюсь. Нет, ему скажи, что давай как-то выставим там эту штуку, может ты мне подскажешь тоже, смета прикольная тема, ну как бы это, может помощника возьмем, может еще что-нибудь, ну то есть как делать так, чтобы э, закрытых объектов было больше, ну типа пускай он тебе подскажет, он же твой корефан там условно, ну твой сотрудник там, твой ага. помощник, на этом. скажи помоги мне, потому что я вроде как оклад плачу, Закрытые объекты не вижу, но вроде я понимаю, что это сметно делать. Ну, короче, проведи переговор. Вот прям запиши себе, провести переговор с project-менеджером. Вот, и ты как-то сразу вот так задачу ставь, у тебя какие-то мысли, вот, что тебе что-то не нравится. Оно же тебе не нравится не просто ты там какой-то вредный, а ты хочешь систему подкрутить. И ты как бы сразу выписывай задачи. Вот такие дела. Я понял. То есть, чем мы, получается, с этим чуваком, с подрядчиком твоим разберемся, который тебе бабки должен, с поставщиками, которые спишут с тебя 52 тысячи, ну, которые тебе клиент не отдает. М -м -м, сейчас ты шку сделаем по CRM-ке и какого-то там, я не знаю, ну, может, Олю с Олей переговорить, сказать, Оль, давай, короче, вот это, вот это, вот это, там, давай сделать там 300 звонков, я не знаю, там. Стартдэй нас интересует, это нас да интересует. Да нет, это надо походу либо мне делать, я потому что еще даже напарюсь на некоторые вещи может быть Но увижу то, что она не увидит. Ну, бах и тогда, я не знаю, сделать для себя там, допустим 100 звонков по сметам. Сможешь? А, еще раз, что? 100 звонков по сметам. За неделю. Ну, типа, это там по, там, по 20. 20. 20. А? Я думаю, да. Ну, давай точно, как да. бы это, ты мне пообещаешь, эту штуку. ну, как бы, ну, типа, ты когда мне обещаешь, ты все делаешь. Обещаю. Точно? Я посмотрю, каким способом я это сделаю. Либо ну, я, да, либо да. Оля, но я, я так или иначе прозвоним, узнаем статусы. Ну, потому что там, как бы, видишь, у тебя мало, откро... ну, то есть тебе сейчас надо показателям открытые сделки делать. У тебя хреново туча смет и мало закрытых сделок. Вопрос с, с циклом сделки я у тебя, ну, как бы, слышу, да, там, ну, как бы, ну, возможно, не только в этом. Если не только в этом, то у нас, возможно, будут сделки, которые, ну, ну пойдут, в общем. А по задачам ты в Трелло, как бы, с ними нормально все у тебя Задача. Ну я не справа. мы там в Битрик сейчас пытаемся это делать. У нас, э, как бы еще там, дополнительные изменения произошли. У нас Настя ушла, э, ну, помощница, которая была. вот То есть, в принципе, я бы ей мог это тоже поручить, но сейчас не получится. А что у нас, Ну по семейным обстоятельствам. Слушай, я уже, как я не знаю, как от вампира валят все по семейным обстоятельствам. Ты чё причину не узнаешь отказа? А, не, ну она сказала, она написала, что она должна с родителями там что-то помогать, она неделю была вообще out, и потом сказала, короче, она, она точнее, сказала, надо помочь нам родителям, потом через два дня написала, короче, говорит, говорит, короче, не смогу уделять этому время, поэтому мне, короче, лучше свалить, вот, и на этом закончился наш, наш базар. Но она не удален, сотрудник была в приходила. Не-не, она удаленная, она, она с Украины работала. Mm -hmm. Вот. Так что, как-то вот так вот. Я понял. Продажи, короче, надо нажать. Mm -hmm. Мягко говоря. Ну да, мы. Ну, смотри, по сути, ну, как бы. По сути, что нам надо? Там три сделки по 50 тысяч. Вот, и все. И у тебя баланс будет положительный, на постоянный расход там хватит. У тебя там хреново туча свет в работе, но ну, я думаю, там есть эти бабки. Ну, короче, 100 звонков бахнет, я думаю, там, ну, поймешь, может, какие-то сметы не будешь делать, ну, хотя бы на сметном отделе, например, сэкономишь, что какие-то сметы прям, ну, как бы лажа полная. Ты понимаешь, у нас даже, вот, у нас здесь информации нет по этому. Ну и как старые добрые в продаже? Да, понял, да. Ну, я на самом деле сейчас мечтаю вообще в продажу идти. Ну, Я тоже. Так не очень. Ну, у меня, как бы, производство сейчас не справляется. А по сути, как бы продажи я люблю. Вот это тоже объект. Собака. Мы Че? его контракт даже подписали. То есть мы его контракт подписали, вот этот вот. На... Мы ж, кстати, вообще, если так. По чесноку то есть вот мы его выслали смотреть 4 15 э, этого, 4 22 мы его подписали э, в конце вот мая но no. там было начало июля. Я вру сент апдейт мы отправили им апдейтом обновили короче где-то 10 числа мы подписали контракт mm -hmm. но потом они его заморозили и буквально вчера или позавч... в понедельник здесь некоторые вещи я вижу, что они не обновлены. Вот, допустим, видишь, что 23-го то есть переделали estimate, отправили новую цену. Следующий шаг, когда будет? По 109 строчке следующий шаг 18-го. 6. -го. Был ли следующий шаг назначен? Почему следующий шаг не назначен? Почему пустые шаги стоят в следующих шагах? Почему примечания не обновляются? Ну, то есть прикинь, сколько вопросов. Ну, вот они у тебя возникают, у меня они даже не возникают. Ну, видимо, у, у тебя. Видимо, у тебя в Дашборде там пару мультов висит на, на счету, с которого ты можешь напрямую брать капусту. У меня больше вариантов нету, почему ты сюда свой нос не суешь. Ладно, хорошо, я тебя услышу. Сто звонков, да, Буду заниматься, а? Ну, сто звонков, ну, самое главное, ты бы сюда залез, ты бы понял, может, какие-то сметы вообще не нужны. Я понял, я разберусь. Обещай. Ну, по-любому. Сто процентов? Обновим, проставим. Я сейчас... Ну, я сейчас поговорю с Олей, там, что она знает, про какие статусы, чтобы она все это обновила сегодня. А я уже завтра просмотрю, что обновлено. Потому что я вижу, что вот некоторые видишь, вот 6 20 стоит ну. вот пару дней назад. Я знаю, что она их отправила, вопросы, а вопрос дальше-то что. Ну, То да. есть ответы, скорее всего, да. не получили. И, соответственно, дальше висит там. Ну да. да, потому что мы видим, получается, что мы сделали. Там учет внедрили, план поставили по продажам. Смертный отдел, как бы сделали хреновую вот тучу смерт дела, как бы и все, и никто не докапывается до этих смерт. То есть непонятно, что с ними дальше происходит. Ну ты же знаешь, по-любому, ну, у тебя часто такое было, раз кому-то там позвонил, а он, кажется, там что-то строит, что-то там про тебя думал, там, как бы вопросы вот. Да-да-да, вот, вот. иногда попадаешься просто под руку, и они уже сразу про тебя вспоминают. Но сколько вариантов у тебя тут, ну сколько вероятностей вот этих вот звонков, да, можно здесь сделать? Ну уточнить у них вообще, что куда, как дела там вообще. Можно вообще даже каждому позвонить, даже кто там типа не строится, и отказ. Ну типа строитесь, не строитесь, вот как бы обратную связь. Ну что, коль тебе просыпается папа, руководитель отдела, ну, руководитель отдела продаж. Ну, да. Так, а тут что? А тут что? А тут что? А тут? А тут? Так, это что за херня, но ну? Вы чё я? Вы чё нам? <с> не, ну просто вот, вот, допустим, вот эти два уже у нас контракты подписаны, вот они были уже, ну заканчиваем работу. Блин, да, короче, надо. Ну, а в смысле, а дат контракты, когда были подписаны, нет. Соответственно, статистика не соберется. Ну, у нас не было этой колонки. Uh... Ну, все получается, я натолкнул тебя на свежую мысли. <свят> я, да, я просто начинаю от одного к другому бегать, меня это немножко, ну, все, все нормально, я понял. <свят> это... вот. типа элементы управления CRM-кой, там, условно, ну, у нас, пускай на в таблице пока, элемент управления, там, этими отчетами открытых сделок, закрытых сделок. Актуализация вот этих старых хвостов, да, сделок, которые вроде там плюса, вроде минуса, вроде еще кое Но с новыми сделками это в учете не повторится, да, то есть как бы вот те, которые мы сейчас, ну и закроем, вот эти старые, которые мы до внедрения учета ну, делали, остальные у нас будут как бы все нормально по цифрам сходиться. Ну да, я надеюсь. Будет. Что думаешь, Что, думаешь прорвемся? Угу. По сути, у тебя сейчас балансовый, там минус 100, тебе три сделки нас, ну, как бы 50 тысяч, вот по плану, который у нас, в принципе, есть. И все. Не, какие? Чтобы этот месяц просто прикрыть. Ну, балансовый минус закрыть. И как бы этот месяц. Да не, а пусть балансовый, может, он в этом месяце и будет жопа. То есть э, уже не закроется. Но мне сам факт на июле надо так, чтобы там. Прилетело от души. Ну, стоит по, по, ну, по 100 тысяч, да, получается? Ну, типа, 100, 150 было. Вот. Что для этого нужно? Разобраться в сметах, там прозвонить себе сметы, сделать новые сметы. да, там Сколько планов по сметам? Сколько ты будешь смет делать в следующем месяце? Смет? Не знаю. Вот, видишь, до чего добираемся. Сколько смет ты будешь делать? Сколько закрывать, ну, открывать ты будешь объектов, сколько закрывать, сколько там прозвонов устраивать, сколько закрывать объектов, да, которые текущие. У тебя 14 объектов, ты хрена вообще и больше. Тянутся еще, хрен поймет, куда. Сколько ты их будешь, ну, как, сколько количества ты будешь закрывать, какие это объекты, как, ну, то есть. Вот, и новые открытые объекты, да. То есть ты уже со смет будешь брать, думаю, что вот эти закроешь, да, там 0,009, ну, да, там. Ну, короче, 99 процентов, которые все уже с тобой контракт заключили, вот тебе, короче, первый транс ждешь уже от них, то есть у тебя же какие-то эти есть, которые вот-вот денег от них ждешь. Ну, есть, да. Ну, вот это план по открытым сделкам, условно, что ты в июле вот этих точно закроешь в деньги. Я тебя приношу пока боль. Ну нет, но ну, некоторые вещи открываются, которые... Ну, вот интересно, вот написано, отправила запрос, нет ответа, 4 -го, 13 Ну видишь, у тебя этот, э, как его? Просто который, ну, говорит, что ты, за... ну, прикинь, у него так работают, как бы это же не твой алгоритм, ну, типа, отправили насрать. Да? <кх> <кх> <кх> <кх> да, да. Ну ты, в принципе, понимаешь, как надо правильно делать, и ты, в принципе, можешь повлиять так, чтобы было правильно. Ну, чтобы они хотя бы следующий шаг назначили. этот следующий шаг исполнили. Когда исполнили, назначили следующий шаг. И так, и так будет продолжаться до тех пор, пока он либо работать с нами не начнет, либо в отказ не уйдет. Как бы система продаж, она как бы вообще. То есть ты просто переносы до тех пор, пока не купят или они откажутся. Вот все. То есть нам даже супер не надо там продавать, да, там прям души, чтобы каждый купил. А чтобы хотя бы просто, либо типа стало либо я вас покупаю все дело потом это анализировать и все конверсии там подключу я понял такой штуку я для себя по делал пока с тобой разговаривал у меня чуть-чуть аккуратнее ну я так по задаче понятненько хорошо все понял будем долбить Будем долбить америкосов, получается? Ну, я сейчас, э, да, я сейчас еще, э, я сейчас еще, это. Будем долбить америкосов? Да. Чтобы работали? Но. Э, да, я сейчас сразу на этот, на телефон с этими, еще, со сметчиками. Про, про, прописать им нахер по полной программе за все, что они натворили. Ну. No. Ладно, хорошо, побежали. Давай на связи тогда. Все, мы по этим задачам, которые сейчас сделали, мы там от тебя сделаем ТЖ. Да. Теперь, на неделе получается, и ты со своей стороны вот эту вот тему под, под приберешь. Обязательно. Ну, с, с поставщиком который 52 тысячи спишет, там ну чтобы бы с подрядчиком запланируешь да. приходы и по новым заказам ну как бы все рамку прям протрясешь да 100 звонков ну да ну не знаю звонков я 100 статусов точно update. просто там некоторые департаменты они там на эймела e короче еще что-то но это ну не, Конечно, важно. не важно да статус Статусы, короче, обновим, скажем так. Ладно. И как раз статистика подойдет, и будем видеть, что у нас происходит. Ну. No. Я из базара. Договорюсь. Все. Давай, счастливо. Валь, не сдаемся, пока? Да куда там? Ну смотри, как бы тебя в России примут сразу, ну как бы там никто тебе не выдаст. А, да это я не переживаю. Ну, Путин за каждого гражданина в Российской Федерации прям, Вообще за каждого. Будь то башкир, татарин, там, я не знаю, Но Он сказал, что татарин татарина точно лечить не будет, как бы это абсурд. Хорошо. Ладно, давай на связи. Ладно, давай на связи